Здравствуйте, в эфире «Вида новости». В Нагодверске появится новый телецентр. Проект нового здания уже принят. Новое здание имеет футуристичный кристаллический дизайн. Телецентр «Останкина-2» расположится по другую сторону пруда, недалеко от ныне существующего телецентра. Его особенностью является то, что над входом должны разместиться 5 магических кристаллов. Предполагается, что эти минералы откроют новые возможности для телевидения. Вот это да! Здание будущего! Вот так и перелезаем через заборы. Хочу вернуться на телевидение и стать на нем главным. Что за хрень? Может, я неправильно взял кристалл? Да что за кристаллы такие, а? Так, пойду-ка я отсюда. А то еще все равно хотят. Строительство нового телецентра заморожено. В минувшей ночью произошло ужасное событие. Кто-то пробрался на стройплощадку и украл кристаллы. Это самая громкая кража. Особенно для такого города утопии, как Нагодверск. Дверь в помещении, где хранился сундук с минералами, была открыта. Охранник пропал без вести, сам сундук стоял на улице пустой. Здание теперь окружено силовым полем, двери заблокированы, а некоторые из них теперь стали телепортными. Видимо, охранник вошел в один из них и пропал, поэтому вход в эти порталы сейчас запрещен. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как какой-то квадрат подошел к помещению с кристаллами. Через какое-то время он вытащил сундук и попытался использовать кристаллы. Дальше все остается загадкой, поскольку после вспышки, произведенных кристаллом камера перестала работать. Помимо того, из-за технических неполадок изображение было черно-белым, и определить, какого цвета был квадрат злоумышленник, невозможно. Не туда Это очень опасно. Никто не знает, что там. Неужели телецентр настолько продвинут, что входная дверь выкидывает куда-то в коридор? А где он вообще находится, я что-то не понял? Да скоро все двери в этом мире будут требовать карты.